Всем! В да. будущем и весом. Нас, наверное, загревут. Мы стоим в каком-то, блин. Похоже на то могилу. Ждали влог. Помните? Обещал когда-то. Впереди планируется возвращение на канал влогов. Да, чуть-чуть затянули. Но мы наконец-таки сняли для вас крутейший материал, который я очень надеюсь вам понравится. А, здесь мы будем и на вега, не Невка. Вега Фести. А, здесь мы потеряемся в страшнющем поле. Хотите понять, что я имею в виду? Так что смотрим этот влог. А пока что подписываемся, ставим лайки и побольше, того, что мы для вас уже готовим новый крутой влог, который... Я дыхание закончил, чтобы говорить <связать> фразу. так что больше лайков, быстрее выходит крутой влог, новенький. Ну и ролики на канале, конечно же, будут еще круче. Ну, а пока что начинаем смотреть этот влог. все, что можно снимать. Фух, короче, ели прошли. Ну, как ели. Это не то, что было с видаком а в прошлом или позапрошлом году. И типа... Э, когда мы стояли очень долго, сейчас мы сказали идите вперед, и мы такие, хорошо, спасибо. То есть, э, ну, нормально, прошли. Снимаю сейчас на фронталу селеван, потому что я где-то просеял... Я где-то карту памяти для экшн-камеры. Блин, обидно. Они дешёвые. И... Сейчас будем что-то искать, смотреть, но быть, я надеюсь, интересно. О, палаточки там какие-то. дождь скажите мне пожалуйста как неделю он уже как проклятый льет и нам постоянно снимать невозможно Ох, он очень усиливается за это а, глаз попал а, и, ну, просто как, как собака а нам мы еще не знаем куда нам правильно как ехать ну, надеюсь доедем когда будем на локации свяжемся с вами я еще и капюшона нет. Дождик-то закончился. Как же не нравится запах этого господи, как он называется. После даже Пентайкор. Ну, у да. Немного человеком, но немного. А теперь главный вопрос. Где мы? <Ak Zone атлас mexicanAH> <п michican> что вас это очень успешный человек никто так не думал я знаю могу он отходок стекла и вас. ты меня сбил а, Но ну, вы очень ошибаетесь мы сейчас топаем в академию искусств чтобы меня записать на курсы по Ижесуэ но ну, не сделаешь, мы вам тут такие вещи на ютубе постим от которых а, что от которых Короче, нам надо же найти искусством искусства, там за школой. И чтобы я стал будущим режиссером, который поднимет с колен весь белорусский кинематограф, а скорее всего я уеду в Америку и буду там снимать для Голливуда. Ой, блин, я не навернулся. Я не до тех пор, пока ты не уедешь в Америку снимать для Голливуда. Хорошо, запомни, это видео не выйдет. Успешным. Будешь видеть в твоей роскошной вилле, выпивать виски, потягивать сигары, о ну, старой, удачной вилле, новой, великой актерской вилле в тебя. Справедливо. А я буду ходить в Беларуси, да? <связать> <связать> И плакать. Ну, живем в Беларуси, что поделать. которая там а, вот <смех> нам это было аэринтива наш а нам туда прикольно ну там пока не играет свет так что зайдет да, цвет люди есть, живые наверное <смех> ну живые не живые посмотрим сейчас классно. Это мы тут были, получается, в прошлом году, и мы сняли в материал, который полностью был, ну, скажем так, не реализован, никак мы его удалили, потому что было вообще неинтересно. А сейчас я чувствую, этот блок выйдет. Подсъемы, все дела. По идее, здесь должно быть очень много чего интересного, но, правда, это интересно еще успеть найти. В принципе даже не успеть, а опасно найти, потому что, блин, людей куча на этой выставке, как-нибудь не получается. Я не знаю, вам хочешь что-нибудь слышно, потому что да, музыка, микрофон. Спасибо, стало тише. <Wochen começar YouTubra> Надо еще успеть найти что-нибудь интересное, потому что интересного здесь должно быть много. Ты хочешь участвовать? Быстро Можно. Я быстрее всех сточу. Это да, это верти Это точно Сейчас что-нибудь, надеюсь, найдем Без материала не останемся На точно чем слабые боевые возможности и отсутствие радаров. Все это неизбежно приводило к большому количеству происшествий в воздухе. По ироничному замечанию автора в заметке об этом самолете, хорошо в нем работала лишь одна система. Какая? Это Не, ну, возможно, что новая боровая, это просто немножечко от нас простой паровой, я в этом районе, ну, никогда не был. Вадим вроде тут был. Ну, Я вот. барабля на Степ... ой, полеем. Ой. Шикарный белый кросс. Гази. тоже белый Ну, да, и красный. Будем идти 358 лет назад на район. Ну, зато повесят на всех столбиках столбиках надпись потерялись два дыбила. Не залезть на крышу не поснимать. Ну, не знаю. такое сейчас сначала надо, блин, найти, потом уже снимать. Тут не хватает, когда, как красиво на что то Это яркая очень вспышка, я ее даже включил, потому что невозможно. Новый район, а тут кусты! А ну я могу сказать, что это отчасти малолет, красиво. Малолет, малолет, малолет. Где? Если поближе подойти, то я не знаю, нас, наверное, загребут. Ну скорее всего, да, там же у них э, очень максимальная охрана. Вот так вот выглядит работа. Тут промокло все. Приходится платочком вытирать нейк. моё занимается мы стоим в каком-то блин в дерьме да <смех> в дичайшем поле которое позже на дерьмо шали в новый район один из самых дорогих районов минска а где мы сейчас поле блин ну, хоть куда надеюсь <смех> это, это это не это комично <смех> себя чувствуешь ты готов уже к становлению режиссером мне сейчас стоем потому что блин а, там вроде как с нужно пройти какой-то ну не кастинга типа смотрины скажем так и возможно могут не принять Она на курсы как ну, бы если на курс а вот, чтобы стать полноценным режиссером вообще новичок ну, это вообще за надо какие-то сдавать посмотрим Ветер дует, ребята, не слышно. Да, скажите, пожалуйста, вот когда 150 Каменовского 50-го? Да. Только здесь можно записаться на режиссерские курсы? У нас, получается, режиссерские курсы сказали где-то здесь кто идет в школе, кто идет из Академии искусств. Именно 50, потому что есть 50. А, есть. А, где? Да. А это где? Это через дорогу. А, спасибо большое. Вот. Интересно, что вы через две вы выйдете, через ворота. И напротив, это детский садик такой будет. там детский садик, что, я... а? что я думал, в детском садике? Ну, это бывший детский садик. А, да. Понятно, спасибо большое. Сюда же всякие. Конечно, спасибо большое. Ну, очень странно. Нет, это место совершенно. 50. А, смотрите, здорово. Сейчас будем искать. А это школа, да. А я вижу, напротив вообще жилой дом. Ну, блин, это там. А! Ой-ой-ой-ой, что-то он вообще какой-то затхнул. солнце смети вот что приходит делать когда сдохла камера вторая на эту снимаю ну сейчас будем здравствуйте небо по плаках у меня же есть такая фотка в инстаграме вот где-то она сейчас появилась монтажо я сказал где-то здесь появилась фотка спасибо вот так как то так красиво вот так вот, смотрите, сделали, ну как то не сделали, это просто а, чего-то, как, как это называется, мишура, И, блин, классно, она сюда летает отсюда, От ну, блин, красиво. что ты сейчас сказал? Сталкер. Сталкер, да, здравствуйте, это знаете, это просто... А, и что-то я никогда не слышал из этого через день я пока я туда не начал а, ходить. Это просто олицетворение всего белорусского искусства и кинематографа просто так. Академия мистерства. Это здесь. Ну да. деле там ничего такого не было просто записались и все дали информацию все рассказали это не в этом здании все проходит это где-то на ух нормально Норм... да это где-то за театр yeah. ну вот просто показывай yeah. сейчас yeah. Вот. Это проходит где-то за театром оперы. Где-то там, на... Чечерина 1. Чечерина Можно... Выдохнуть. Кажется, лопата. Это какая-то просто... Короче. Женя сказал, что пока нет места, где мне придется ходить на курсы. Я, честно говоря, не знаю этого места, и решил, что съездим сегодня, узнать, как там, не мучаясь этого человека Поездки разу, не огонять самому. Поэтому сейчас пойдем смотреть, где это находится, собственно. Потому что им да и мне интересно, и, принципе, э, ну, больше никаких аргументов нет. Я тебя веду вместо своего настоящего предназначения в цирк, там клоуны всегда нужны, и вот ты ведёшь, как, ковид как сбор. из меня это, это сбор а, это... подожди ты да знаешь на что похоже похоже на какую-то могилу ну типа знаешь как на, кладби... Фу, на кладбище на кладбище огородку делают да это больше на это похоже стрёмненько красиво там было Оу! Oh. <laughs> а, давай обойдем это. ⁇ -мо ⁇ Это мне напоминает сномку а, ночь в лесу. Тогда лес был тоже. Есть промокся после дождя. Что тут куча стройматов? Блин. Куча стройматов? Что? А ч она подсвечу? А, блин, помоги. Да позберемся, но это шуму. На спевок <свеч> положим. Дальше в классе. Как понимаю, там вода. А, нет. Два. Да. Постараюсь. Блин, мы идем под углом. Знаете, ребят, этот, эта часть влога будет называться заблудились, Потому что доброволь материала просто-напросто не хватит. Вот столько сейчас подсняли, что, блин, это будет что-то. заблудились. Грин по нигде. Забор, строй! Мне так жарко. Ух. Ура. Ну что, друзья, надеюсь, вам этот влог понравился. Безумно хотелось с вами поделиться чем-то лайв. Потому что, ну да, основной материал канала там что-то, конечно, красиво смонтировано, все это подано как-то по-свойски, но во влогах мы показываем именно то, что творится у нас в жизни и очень с вами хотелось бы вот таким вот поделиться лайфом. так что следующий влог он, надеюсь, выйдет скоро, не будет такой паузы как между прошлым и вот этим так что огромное спасибо за внимание надеюсь вам это все понравилось мы постараемся максим... Сколько я, вот, слово максимально мне как слово поразит постоянно я попытаюсь сказать мы постараемся для вас ну, очень круто сделать следующий влог, чтобы вам он, конечно же, понравился. Я вот обещаю, все для вас сделаем, чтобы вы просто кайфанули от следующего влога. Ждите, скоро основной материал подъедет на канал. Это будет и World Riddle основной выпуск. Это будет еще один крутой ролик. И там еще есть идейки, что будет дальше. Ну. А пока что огромное спасибо за внимание, ждите новых роликов, я Влад, огромное спасибо за внимание, ну, что, до встречи!